За мной это не блеск, чудес место тело не блеск мне ничего в голове, хорошо не ведал такого Спасибо, по Солнце солнце Цветом насыпало золото жив от того, что мы это дорога Зуб не то пазет, это чистый бриллиант Только не знаю в нем сколько кара Что бы ни делал, тут только винтаж И смыслы изусканы Гармония, чувство блаженства, эстетика Я бы назвал это вечная Классика, кем бы мы ни были ясно одно Играем массовку большого кино на если она не вс ⁇ решена, если настато от трепаться, все решено.